Внимание! Это видео является экспериментальным летсплеем по игре The Binding of Если вы не знаете, что это за игра, рекомендую перейти по ссылкам на экране или в описании, чтобы ознакомиться с игрой. Либо скопировать название игры в названии ролика, вставить в поисковую строку и добавить слово «Обзор». Те, кто знает, что это за игра, можете продолжать смотреть. Остальным рекомендую перейти по ссылкам, прежде чем начать просмотр. Привет, дорогие друзья, с вами я, Костя, и сегодня мы будем играть в The Banding of Isaac Rivers. Да, я знаю, что я немного отстал от моды От моды на эту игру Но, собственно, сейчас Конечно, по хронологии Эта игра вышла в 2014-м А еще потом вышла в 2015-м А в 2016-м Афтерберс Плюс Но мы играем в этого Ха! Итак, вперед! Вот мой файл это, На это не обращайте внимания, это я это не мой Это я скачал, вот это мой Я уже пооткрывать успел персонажей Так за кого начнем? Давайте просто на нормале рандом Вперед, Ева! Секунду. Вуаля. Вот мои статы. О! Ты меня толкнула. Я тебя убью. Э -э -э, как так себе? О-о-о! Все на рассвете хорошо. Ах, коли я сделаю так? Я понимаю, это немного опасно. Но теперь у меня зато 9 дамага. Понимаете? Сыр. Оу. Было бы неплохо. Сразу босс? Блин, зачем я тогда вообще магаз открывал? Так, вот было бы бомба. Нет, бомбы. Ой. У меня пол хп, надо к боссу. Ура! А, ну это легкий босс. В принципе, с ним каждый может справиться. Я ждал, что я умру. Э. Так. перед Есть ли возможность-то? А, точно, я же могу заходить в эту ту комнату. Я же я этот. Эм, ну, не клоун, но немного другое. Бум. О, неплохо. Опаньки. Эп! Все. Все. Керс. Керс. Не опять. Эм, а где? О, вот мой демидж. Вот мой. Тихо! Я не хочу лишиться шансов на сделку. У меня же все-таки 4 хп. Между прочим, 4 хп это отличный способ его потратить. Я вчера, короче, играл. Шееет! О, маска. Я понимаю, я потратил ключ. Почему бы и нет? Теперь я смогу его найти. А если еще я найду ключ, что я уже сделал, как же замечательно относится ко мне жизнь. Вперед. беру. Понимаю. но по крайней мере, скорость. Скорость-то дали. Без понятия, что эта скорость делает конкретно. Понимаю. Сам я по себе... Как ты... Меня задымажит. О, -о, -о, О, вот и -э все. Сделка фейл. Так просто. Я скорее всего даже сдохну. Аккуратно. Да. Я даже готов этого чувака купить сердце. брать не брать ага так э, пойдем дамажиться бум-бум и бум-бум и бум. Замечательно. отлично ну ладно шуб да луп по крайней мере раз это единственное что у меня есть то ладно го ключ о да класс теперь я могу его потратить нет Ой, зачем я это сделал? Задамажился. Я специально. Это так может. Нет. Ну ладно. О, точно, я же. Амнезия. Лучшее в мире. Вы найдете тока. У нас замечательный чувак, сам укололся об костер я... О, май гад. Я понимаю, что моя дальность теперь 19. Но 19 это не так уж и плохо. Бывали ситуации похуже. Почему бы и нет? Oh! И это будет, наверное, даже лучше. Я не вижу, что... Вау. Oh, wow. а почему шубдовупы не заюзать? Серьезно? Я же хочу ключ. Знаете? Я хочу ключ. На какое ж... М -м -м, какая ж какая же попа. Ч за? Зачем мне ваша скорость? Ладно, я беру все, что захотите. Сердца, сердца. Непдонейшн. Оу, oh, вау! Wow. Чвау! Wow. Мне теперь нужны только постоянные. Вы серьезно? Мне еще три ключа нужно. Сколько? Два. Fallout Так. О. Первые прибывки. <свят> Вы серьезли? Глютоний. Привет, Глютони. Я просто хочу дьявольские сделки, чтобы себе упростить жизнь, так сказать. Что за взрывная комната? Как так... Как так можно? Как так можно? Просто как... Как так можно? Как так можно? Лава Боба. Просто замечательно. О, неплохо. Теперь остается только идти дальше, либо открыть все два сундука. Что я, собственно, и сделаю. Раз. Да. Что за хлам? Дум -дум -дум -дум. Вау! Это как видел, только легче. Не, ну, я бы точно не так не сказал, но он какой-то э, скованный, он какой-то такой замкнутый в себе. Я, я, я. А off, я Сила, о, ты ха, ты ну, между прочим надо уголек спасибо за уголек хороший бро теперь мне нужно улучшить свой американский акцент Нет, так что о неплохо мы научились петь ключ надо купить спасибо мистер продавец о хайрафан Класс. Как быстро. Как же стремительно и быстро ломятся под мои силы враги. Ну, 19 минут. Я успеваю еще, кстати. Лазер. как то же не будет работать тогда тело. Не, простите, простите. Я не возьму лазер. Я обычно за лазер, но теперь я буду против. Года натих буду. Карта. Синее сердце. Полезности. Та-ра-ра. -ра. Два раза больше денег. Ага. И будет не смысл в этом. Вот это лучше, кстати. Спешу заметить. Так. Нужно ли мне хп? Нужно, Что здесь? О, голова гапи. Идеально. Гапи или шар? Гапи или шар? Гапи или шар? Гапи или шар? Гапи или шар? Шар. Прощай! Ой, нет, я прощаю. Шиз! Как? Все, Костя в шоколаде. А чё так мало ты прибавил? Крикет, алло! так мало? Чё так мало, алло? ХП. О, дамаг. Дамаг. Теперь плюс в том, что я могу и карту видеть. Благодаря компасу. Опа. Не. не, мне мозги не нужны. <связывая> Стоп. Мозги. Мозги. Мозги. Мозги не нужны. Я боюсь мозгов. Есть даже такой челлендж, который заставляет тебя играть мозгами. <связывая> играть мозгами. Мозгами Боба. Я не боюсь обычных мозгов. Я же не тупой. Так, ну сердце я тоже не боюсь. У сатаны, сатаны и боюсь. Ну, а вот тебя я вообще не боюсь. И у меня же защищающие слезы. Ты в курсе? Я открыл вешалку. Как вы видите. И у меня путь к сатане. О -о -о -о -о. Я пойду к сатане. Ого. Вперед! Я открыл вешалку, обожаю вешалку. Скорострельность это очень даже неплохо. Чи. Вау! О! Соугуд, good, кстати. Соугуд. О, синий камень. Я Гапи? Да ладно. Я Гапи? И у меня доллар. Я я впервые подбираю доллар и я гапи. А, я подобрал голову, хвост и что еще? И лапку. Вперед. О, война. Привет. Пока, война. Бом, щит! Бом, бом. Сейчас мы его под спидами-то убьем. Все, под спидами, я же сказал. Ха-ха. Нет, я его не убил. А теперь я его убил. Ха-ха-ха. Я открыл бритву. Это был обалденный забег. Я собрал гаппи, голову и тело крикета и другие неплохие вещи. То есть я был полугаппи, полукрикет. Если вы не знаете, что это, рекомендую также опуститься по ссылке в описании или по аннотации на экране. А также я хочу увидеть, понравилось ли вам это видео. Покажите это своими лайками и комментариями. А на этом у меня все. Пока!